векки к вам пришел получается мама с отцом дерутся постоянно да, да. и тараканы у вас дома есть да, да. а денег в принципе не хватает да. и как вы вообще живете вот с этим молодым человеком вообще нормально вам же или плохо плохо скорее плохо. плохо да хотите уйти из семьи в более лучшие условия, правильно? да хорошо, спасибо вам большое за интервью. здравствуй. Зеня, ты что такое делаешь? это как ты так на мальчика реагируешь? Не, вообще, не, не жила тебе? А тебе жила? Нет, не, не жила. Я тоже не жила.